Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Майкла Остерхолма «Заклятый враг. 10 основных фактов». Давайте уже подпишемся на канал, а мы пока начинаем. Факт номер один. О здравоохранении долго не думают. Инфекционные заболевания – это самые страшные враги, потому что влияют массово. Когда угроза вспышки заболеваний отступают, они забывают. Но чтобы противостоять пандемии, нужно исчерпывающе готовиться на всех уровнях, инвестиции, инновации, разработка. ВИЧ-инфекция ⁇ это гиперэпидемия. Инфекция стала гиперэпидемией, проблемой здравоохранения, которую нельзя побороть. Эпидемиологи поняли, что это за болезнь как передается, но не способны ее остановить, изменить привычки и поведение людей. Эпидемиология помогает принять меры для улучшения здоровья в конкретном обществе. Эта наука изучает болезни в группах населения, чтобы предложить меры профилактики болезней у животных и людей. Ее главным инструментом считается наблюдение. Она должна предотвратить массовое распространение заболевания. Тертая до дыр подошвы – отличительный знак эпидемиологов, работающих на местах. Эпидемиологи никогда не знают, с чем придется столкнуться. Иногда решения нужно принимать быстро и они очень глобальные, влияющие на жизни сотен тысяч людей. Пятый факт, есть несколько способов построить матрицу угроз. Матрица угроз – это график, на котором показано о чем стоит беспокоиться. Холм приводит два способа ее построения, оба они описаны в текстовой версии обзора по ссылке в описании. Шестой факт, четыре риска для планеты. Существует всего четыре события, которые могут негативно повлиять на всю планету. Термоядерная война, столкновение Земли с астероидом, глобальные изменения климата, инфекционное заболевание. С последним весь мир борется уже два года. Микробы появились на планете гораздо раньше, людей размножаются быстрее. Но чтобы инфекция развилась и поддерживала существование, ей нужна определенная популяция животных или людей. Обычно инфекция передается одним из четырех путей – летучая мыши, комары, вдыхание зараженного воздуха и половой акт. Восьмой факт, вирусы могут быть биологическим оружием. Бактерия, которая является возбудителем сибирской язвы, представляет особенно эффективное биологическое оружие. Второе место отведено натуральной оспе, она дешевая ее просто доставить и нелегко сразу обнаружить. Вакцины и базовые санитарно-профилактические меры – самое сильное и эффективное оружие здравоохранения. Но с вакцинами есть две сложности. Во-первых, их используют для профилактики, а не лечения. Во-вторых, сначала нужно создать образец формулы, протестировать и получить одобрение, это долгий путь. Заключительный факт, что нужно сделать, чтобы остановить кризис? В ближайшие 10-20 лет человечество может попасть в пост постантибиотиковую эпоху, потому что растет устойчивость к антибиотикам. Есть всего 4 способа и совсем немного времени до следующих мутаций вирусов.